Да, нахинай, ты? <связь> <связь> Что? Ты улетел с гранью, слышишь? Что? Я улетел с, гранью. А? Ты с гранью улетел, слышишь? Да слышу. Что-то с, Что ты ты с Нет. Ты с нет. Не видел? нет, не видел. Ай, нет, нет, нет, нет, нет, нет. не, да не, <связь> <связь> Ребят, всем здорово, с вами Сергей Никитос, и мы проходим гоночки выгодной онлайн. Я опять он запустил что-то. Да. Я опять он запустил, Я опять запустил какую-то жопу. Возможно. Ну, короче, я не знаю. так -то, то постановился. Окей. Вы не знаете, но он да, часто поехал, запускает ты? всякую жопу, я вниз поехал. Налево, да, получается? Налево и прямо вниз. А я просто вниз куда-то. Куда вы вообще не... Это не та карта, которую я опять хотел. Да пофиг. Я надеюсь, тут не будет так Это та, раз. которая, короче, жопа. а О, нормально. Спасибо. Перепрыжки, перепрыжки, перепрыжки. И сейчас перепрыжки. <с> Меня бесят лавки тем, что они, блин, ломаются и потом мешают Можно мне 28 видеокарту, пожалуйста? Ничего я захотел. А щилки, они треснуты. Я счастливый. Да я тоже Нет, был бы счастливый. Нормально. Да не заносись, а. Так. Тоненькая. Так-так-так-так-так. Нет, нет, нет, А, вс, наконец-то, наконец-то. Вс, я взял чек. Ой, флипчик. Я не могу справиться с управлением. Не люблю такие флипы, но я их умею делать. Так, вс, чек еще один. Своню, что мне делать? Флипы. Дебил, все скамейки раздавили, шаг тупой. Так и чего, пусть да, это же хорошо, они потом не мешаются. Ну, они не вообще-то. Ну, я знаю. А он дай. не дает заезжать на Мурайд, он Ну, хз. Врешься в него. Дай ему. Дебил, он дебил. Какой же он дебил, правда. Ой, вагончик, проехал, вагончик. Тоненькая, серьезно, из блин, этих саных синих заборов. Ксс. Я Тонь, я Тонь проехал. У меня ж ногу сего. Так, все, ура. Ура-то ура! Ура. Тебе-то ура. Мне тоже помогает. Ну да. Мне хорошо. Ну да. У тебя зарплата есть, ты можешь купить видеокарту. Нет у меня зарплаты. Тупой автор, тупая видеокарта. Это вообще тупая. Тупой автор, тупая видеоха, все тупое. Конечно, лучше так, чем никак, но все равно. Ай, ай, Лучше же наоборот, лучше наоборот, вообще никак. фак. Чтобы вот так вот не валить, как дебил. Играя слагами ничего жаловался вообще. Ты, ты, ты, вонючий флип. Аааа. Падла. А чё потом, чё потом? А, потом чек. понятно. Все прошли за шопы всех, тварь, тварь. Ой. И капслок уже нажми. Так, так, так, так, так. Зачем капслок? Ну, чтобы галочку взяла. Ааа. Все от Окей, okay, понял тебя. Смотри, сейчас пройду, смотри, чекай. Давай, давай. Сейчас пройду. Ой, а шо, я сейчас рвану еще. Сейчас пройду. Сейчас пройду. Спешил, отмаза готова. Хорошо. Какая? Лаги? Какая, что я чек взял, понял, да? Красавчик. Я отмаза не нужна, у меня финиш. Ладно. Поград. Чпоньк. Это такие-то веселые трансформашки должны быть. Это Я надеюсь. Ну и да, это нифига не тракс, который мы взяли. А у тебя прокачанный, нет? У ну, меня вкачанный же был! Почему у меня не У не такой же, как у тебя был? Да? Давай! Ну все, печально. даже еще полосочка посерединке была. Ну понимаю, куда делись мои три и куда взялся мой, мой руин? Там она, потом найдешь. Да Очень? нет, это реально не прикольный да нормально куда на куда на пропадают машины а что такое вообще ой я еще вообще какую какую врага ну ладно еще вообще ну короче я просто такой парашютизм парашютизм Я не нажимаю тапу у меня все равно так что происходит ой классная машка. о ничего кстати, тут прикольно поэтому всякой шляпе да блин, против течения лупить как-то такое себе. Оу! Оу, да нет. блин. А -а -а. Оу, оу, о да гад. блин, что я делал? О, гад, оу, оу, Во, кстати, с превьюхи эта штука. Это, это прикольно, это прикольно. Э, а чего? Это прикольно, но... Мне я прикольно. не попал в водопад. Умирайте? Э, а где? Что происходит? Нравится, смотри. забавный смотрите. мне так Не дайте себе карандашку. Это что, офигел? Ща еще рвану, нет, не рвану. Ты так. что серьезно, мы ждем на каком? Я, да я за тобой. Чек. Да, красава, я за тобой. Я тебя вижу. Давай. Мы замужем на втором чеке, допустим. Ну и ладно, но мы же еще не все это прошли, не все километры. На самом деле мы на пятнадцатом. Да и ладно, мне это что? Не важно, на каком мы месте. На чеки? чеке. Я надеюсь, я долечу. Я долечу. А ты не знаю, Маджу, я не знаю, Маджу. Ну, что-то как-то я... Хотя не, вроде пока я еще долетаю. А вот теперь нет. Я зачем, а банани же э А, нет, я взял. Я ж взял. А, вот сюда не пойдет уже. он не взялся. А-а-а. Прат, покинь меня, опять уже, но... Да не умер даже. Ну, так и что, нормально? Или ты лицом об мяч стукнулся? Ну, да, лицом мяч. Не, не, не, не, А лицом об мяч. Ага. Бывает. Бивает. Бивает. Тут какой-то кросс вообще, Не знаю, это трансформахи, это прикольно. Это очень прикольно. Чипоньк. Чипоньк. Э, тяни наверх. Да стой, а что происходит? <къех> не думал, что станок телепортахи, я покажу, где я. Понятно. Все, я телепортируюсь наконец-то. Штушка. Штушка. А, это, то, это то есть следующий человек на... на велике, да? Настолько странный вообще скил Фес, это просто на всем, на всем, чем не жалко. Ну Сколько? да. Это же здорово. Что Мне кажется, ничего догонишь. Вот Покеонел там просмеялся. -про -про -про так, реку. Так. Так что я не отвечу. Та тачку возьмет. Взял. Так, а чо. В смысле? На трактере, да. На газона косилки. А, это Так. А че? Ой, все, скорость потерял. Ветряк не успел. Нет, успел. Что так долго? То есть, короче, я понял. Мы, типа, мы, типа, тут должны косить траву, да, на поле. Что там делаешь? ворот открываешь. А ты говорил, что-то херня Классика жанра. О, его бустит. Не уже Я сейчас. А! Пожалуйста, запрыгни сюда, давай, давай, я себя у тебя слышал. На самом деле слышишь? Трактор тот, А, трактор выехал. Но это газонокосилка. Поэтому там просто обычные голькары там катаются. Там голькар. Заду голькар там где не дорого. А, не, где-то где-то должен. Наконец. А ты где уже? Ты бы меня знал. Шо, я да. Э, а че он меня застопил? Пиау Я прыгнул. Так, куда мне сюда, да? А у тебя уже 41 чек вот почему ай, он большой? Ай, Потому что А 40. что а делать, если я застрял? Ну вот типа это, как оно? Да это что происходит? Да что ты вытворяешь, дебил. Что? Я а на велике я застрял. Ну там будет типа это. Долгие там жорточки, там и что там? Да Просто ней. как гоночка. Ну, типа, да. Никакого скилла. тебе говорю, чисто это, такая... Никакого скилла. Так у тебя его и так нет. Уже. Ну, да, да, Давай Давайте еще поспорим. А что... А вот все там. Пошухим, Ну, да. Только что-то как-то не скилло уедет в первом месте, да? Ну, только потому что скилла нету, полегче ехать. Мне скилл большой мешает, тяжело, да. А у тебя Ну, при ходьбе бывает да, да, да, да, да, не занимай, пожалуйста мой скилл ничего у меня скилл тоже большой да? да ну ладно было красиво если ними, я себя перелетела да что такое? а, мы с тобой на одном чеке? или мы с тобой на разном чеке? а, ты уже свалил. его я уже до дна удачу а что тут трубы стоят? одну арку перелечу, а я не перелетела Спасибо. Едь посерединки, пожалуйста, там прилетишь археолог. Какой серединке? Ааа! Богов на! ай ай ай ай ай. яй яй Ну я, короче, из-за камеры руку особо не рассмотрел. Слуги ай фонарь, пожалуйста, тот. Чива? Там фонарь. Какой фонарь? Там будет фонарь, короче, там лука пройдешь. Надо в него удариться, да? А я не даже он. Так он не ломается. Он блин. Он знал ломаться. Он там буговый вообще как какой-то. Он такой ну не знаю. знал. Сног нажимаешь и едешь. и вс О, так, хорошо, я тебя догнал. Здарова. А я хочу. А я хочу. А я хочу. О, спамчик. Опять. Ты толкаешься, ч? Извините. Я застрял теперь. Я там тоже застрял, но я отстрял. Как мои ноги прятятся? Я не могу тебя видеть. Я уехал. Я не уже угнал. О, вс, нет, взял чек. А да что ты медленно так едешь? Давай топи, топи, топи, топи во. Ну ты же сразу сразу. Я тут не застрял? Вот почему. Да. Э, а что? О, прикольно, тут типа слайдец такой. Забавная штука, забавная. А я хочу, я хочу опять. О, наконец-то тракс дали. Бей да не. Сел. Трахс. Трахс. Да и опять это. А что нас меняют? О, в самый конец. Самолет. А, ну, кстати, не помню. Ай, ай, ай, грань, Что произошло? Ты про... улетел с Ганни, слышишь? Что? Я улетел с Ганни. А! Ты с да, улетел, слышишь? Да, слышу. Ты с гранью, грань. Что такое? Нет. Ты с гранью? Я прям улетел с Ганни. Я чуть-чуть подпрыгнул на нем, но приземлился обратно. Ай, нет, я прям... Мой теперь, он! Я теперь беюсь. Что теперь? Ай... Да блин. Капец этим самолетом. Я вообще не люблю ими управлять, а этим вообще что-то как-то жестко. Самолетик! А, он быстрый, это легко. Так, да. Слушай, так он, это легко на нем? Я понимаю. Да что происходит? Не, они мне хобби не играли. Я застрел. Что, Санарас не играл, что ли? Что? В кого? Куда Санарас не играл? Я где не играл? Нет. Слушай, не играл играл, да, я. У тебя я. уже все. Я уже а катаюсь. Да. происходит дичь здесь. Дичь. Ай, ну Я на самолете на этом взорвался даже один разочек. Нет, два. А. Да, я такой, даже а? не видел Я, Ди -ди -ди. я перетел, сейчас... Тряпку не видел? Что? Тряпку? Нет, не видел. А не видел, не видел. А это куда мне? Тогда посмотри в зеркало. Все, урон. А чего вы не заровлили? Урон. Короче, урон. Это нормальная же тема. Нормальная, но не прикольная. А не в ту сторону перен. Я, да? я, я тебе сказал. Я понял. Да у тебя спросила, не я видела помню, ли ты тряпку? Нет. А у тебя спросила, ты такой нет. И она должна была тебе сказать, тогда посмотри в зеркало. А я думал, что делать? Можно вылезать из тачки? Даже как мне надо вылезать? Куда вылезает? Ты что? А! Я короче не понял, я тут не долетел до человека с воды. Ну а ты долети. Да. Там с ВДНХ. Конечно, с ВДНХ прям самого. ай яй яй яй Да блин. что? Я не понимаю, как управлять. Да что тебе грустно? Че тебе грустно? Ты где ты именно не долетаешь? Где ВДНХ? Так где именно это? Ну дело, да. Ну так ты не типа понимаю. на этом? В смысле ты там не долетаешь? Ну вот, вот, вот, вот, еду, еду, еду, еду и все, я никак, вот, вот. Я, я не понимаю, почему там не долетаешь? В все. чем там твоя проблема? Там все везде долетается а, Ты ничего не сказал что колеса опускаются на е и поднимаются? А ты чего не знал? Нет. Ты что, я нажимаю буты? на них как На е? Надо на е нажимать. Я что на них. Нет. Блин, надо было здесь наверное yes. не, не на парашюте, ну ладно. Тихо, я сказал. У нас <смех> второго. Так, все, Вон я... жду я, тебя. А все, чекинг чекинг. Ну и все. Тари-тарай-рай, тари-тарай-рай, я первый. <смех> Лайка, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Все, всем удачи, всем пока.